В сегодняшнем видео я расскажу вам историю о том, как мы приехали на один из объектов города Тюмени, в котором уже проживали собственники жилья. Они обратили внимание на то, что у них отходят от стен обои. А дальше, когда они подняли обои, они увидели, что у них там образовалась плесень. Друзья, всем привет! С вами Максим Муромцев и компания Natan Group. Изначальная ситуация складывалась следующим образом. Собственник квартиры обратился в управляющую компанию, для того, чтобы они пришли и зафиксировали факт того, что у них есть сырение стены, есть отхождение обоев и э, есть плесень на стенах. После чего управляющая компания пригласила специалистов со своей стороны, для того, чтобы произвести опрессовку отопления, которое у нас идет внутри пола. В процессе опрессовки, внутрипольной разводки, Выяснилось, что у нас есть падение давления на целых 2 бара по обратной трубе, которая у нас идет выходом из квартиры на коллекторный узел, который у нас стоит в подъезде. То есть смотрите, у нас есть подача, это вход горячей воды в радиатор отопления, и есть обратка, то есть выход горячей воды дальше на коллектор. И вот на подаче у нас идет давление 12 бар, и оно не падает, на в выходе с квартиры у нас идет давление 12 бар и за 2 минуты оно падает до 10 бар. Что у нас понимает управляющая компания? Что у нас идет по обратке? Где-то утечка. Собственник жилья обратился в независимую экспертизу для оценки причиненного ущерба по вине застройщика или управляющей компании. В свою очередь пригласили на объект со стороны заказчика инженерный центр который производил работы по вскрытию полов. Мы приехали на объект. Объект, естественно, жилой. То есть там полностью готовый ремонт, в котором проживала семья. Мы задаем вопрос представителю управляющей компании. Где вскрывать пол? Там ламинат, и нам надо четко понять, как у нас идет разводка. Нам показывают точку примерно, где это может находиться. Мы реноватором пилим ламинат для того, чтобы можно было как-то приподнять этот пол. Ламинат во всех комнатах был уложен единым контуром, без соединений, за исключением только двух мест. Первое это санузел и второе место это входная группа, где у нас лежал керамогранит. Все в остальных пространствах без пороговое соединение. Открыв этот участок пола мы видим, что у нас от застройщика есть указатели разметки, по которой видно, что в данном участке проходит какая-то из труб. Мы начинаем штробить перфоратором этот участок, находим одну трубу и четко понимаем, что у нас это идет обратка. Ну а так как мы поняли, что это у нас идет обратка, а падение у нас было по обратке, значит где-то здесь есть течь. А дальше, когда мы открыли этот участок и увидели просто поворот без соединительных элементов угловых, мы спрашиваем у представителя управляющей компании, где нам штробить дальше для того, чтобы нанести минимальный вред этому пространству. На что, естественно, представитель управляющей компании этого знать не может. Они начинают поднимать планы, как у них а, по инженерке идет разводка коммуникации внутри пола. Потом мы видим, что у нас есть чин, стена а, на противоположной стороне, которая максимально пострадала от всего вот этого процесса с точки зрения... От нее это шли обои, она заплеснела, шпаклевка вся там стала сыпаться. Представители э -э, там, экспертизы независимой, э -э, представители застройщика говорят, ну давайте здесь попробуем. Мы начинаем вскрывать пол в том участке. Вскрываем пол в том участке, понимаем, что действительно в той зоне где-то есть намокание. Мы говорим, что делать дальше, потому что повреждение было еще на тот момент минимальное с точки зрения... Базовой стяжки пола, которую выполнил застройщик. Нам говорят, ну давайте долбить будем вот здесь. Мы продолжаем долбить эту траншею вдоль всей этой трассы для выявления причины протечки. Далее представитель управляющей компании нам дает план инженерных коммуникаций, который только что ему сбросили по мессенджеру. Мы смотрим. У нас где-то же в этом участке, примерно через полметра от того участка, который мы раздолбили, должен быть тройник, соединения. Соответственно, мы понимаем, что возможна вероятность протечки вот в этой зоне, в тройнике. Мы начинаем реноватором опять резать под дверным полотном между помещениями ламинат, для того, чтобы и еще больше разобрать часть коридора по ламинату. В итоге вскрываем этот участок, видим, что у нас есть там отмеченная красным это зона э, подачи идет и где-то там должен быть тройник. Мы начинаем штрабить до того участка. Доштрабливаемся мы до туда и выясняем, что там ничего нет. Там просто труба идет поворотом. И только потом, вот вы представьте, мы раздолбили часть квартиры и только потом представитель управляющей компании говорит, что здесь Входит подача туда, уходит вокруг и уходит обратно в подъезд. То есть здесь в этой зоне тройников нет. Как нам предложил подумать представитель управляющей компании, что где-то фиксировали трубу к полу и возможно в этом участке где-то ее пробили, возможно немного. Мы начинаем все это дело штробить до самого керамогранита. И чтобы вы поняли, следующим этапом мы планировали долбить и керамогранит тоже. но к счастью, у заказчиков был тихий час, мы додолбили до керамогранита, и вот у нас тот час, по закону, в который долбить нельзя, 13 часов в дня. Мы останавливаем свою работу, пошли просто пылесосить объект и планировали возвращаться на него после того, как пройдет тихий час. Когда мы собирались уходить на тихий час, я не знаю зачем, но заглянул в гардеробную комнату. Что я там увидел? А увидел я там внутри вот такую полость, Внутри пола, под э, теми стеллажами, которые там сооружены. И решил туда заглянуть. Я увидел там участок трубы опонор, которая соединена э, муфтой соединительной. И транзитом труба куда-то уходит дальше. Я увидел, что этот участок сыреет. Но сыреет не участок трубы, не участок двух соединений труб. А среет просто в этой зоне пол. Я увидел, что отошло все от стен. Также обои, плинтус и все прочее. И мы начали искать причину дальше. Мы не стали долбить коридор больше. Мы решили углубиться сюда. Выяснили, что от застройщика в этом участке был вообще предусмотрен санузел. Но собственник квартиры решил пожертвовать санузлом в пользу гардеробной комнаты. А санузел он сделал совмещенным с ванной комнатой и начали думать откуда же там может бежать и что мы там увидели мы увидели сантехническую нишу и в зоне ниши мы увидели взбухший участок мебельного решения короче если ты заглянешь там труба а, так, по веревочке бежит что это за веревка я не знаю она мокрая Но. Вообще, ну значит зона. это фильтр видишь он идет на трубу труба оранжевая там Техническая ниша сделана, да? И она не в обзоре. Вот так вот. вот там. Как вот там работать? Как там буду закрывать и все прочее? Вот нюанс называется. Сейчас это все под переделку. И хозяева квартиры просто попали на переделку здесь. Вот это все надо теперь снять. Вот это все надо теперь разобрать. Вот, под замену ламинат. На просушку полностью весь пол на несколько недель. Ну а теперь давайте подведем итог сегодняшнего выпуска. Есть несколько смыслов, которыми я хочу с вами поделиться. Первый смысл это то, что вся сантехническая сборка, она должна быть выполнена грамотно с точки зрения ее позиционирования. Она должна быть вся обозрима. Не зря мы на своих объектах делаем так, что мы можем всю ее посмотреть, мы можем всю ее отремонтировать. Да, она занимает чуть больше места, чем возможно хотел бы заказчик. Непосредственно потому, что то место можно отдать либо под водонагреватель, как в данном случае, либо его можно отдать под хранение каких-то мелочей, которые нам нужны в санузле. Но вы должны понимать, что пожертвуя один раз вот этим пространством, найдя себе другое место для хранения, вы будете всегда уверены в том, что у вас нет абсолютно никаких подтеканий. И любой сантехник, который придет к вам на объект, может выяснить причину образования протечки, если таковая будет. Вторая причина – это то, что надо ставить абсолютно все детали качественные, а не как здесь. Да, здесь не виноват однозначно заказчик, потому что заказчик, как правило, не понимает в качестве, он видит просто назначение детали, ему говорят, что это фильтр, значит он имеет место здесь быть. Что здесь произошло? Краны стоят немцы, овентроп, дальше все детали, соединительные элементы стоят, виеговская бронза, дальше у нас гребенки стоят ТЦ, вся сантехника, сшитый полиэтилен ТЦ, и как-то вот в этот весь список у нас затесался немалоизвестный такой бренд, как Атолл, который куплен в одном из крупных гипермаркетов нашего города. Как можно в такую сборку поставить вот это соединение? Назовем это корректно так. Далее я увидел следующее, что у заказчика, возможно, все-таки есть проблема с внутрипольной разводкой к радиаторам отопления, так как непосредственно представитель Управляющий компанией, производящий опрессовку, выявил вместе с заказчиком, что по обратке идет падение на два бара. Соответственно, они же где-то теряются, а вероятнее всего, значит, где-то может быть протечка. Так это к вопросу того, стоит ли оставлять а, всю внутрипольную разводку от застройщика. Или все же ее лучше поменять на ранней стадии, чтобы потом не сталкиваться вот такими ситуациями, когда у вас готовый ремонт, а вы вынуждены штробить полностью весь пол. Вот вы представьте, мы раздолбили коридор на длине примерно 2-2,5 метра, но мы не выявили причину протечки. Мы Нет. выявили причину протечки в другом углу и вообще абсолютно по другой части, но два бара, которые у нас теряются по давлению, куда-то так или иначе тоже теряются. Это надо прекрасно понимать. Когда нас туда пригласили, задача была следующая. Найти причину протечки в полу. Все. Если бы нас пригласили и сказали, что идет намокание стен, посмотрите, пожалуйста, где это может быть и так далее и тому подобное, то мы бы со своей стороны могли бы посмотреть сантехническую нишу, выяснить, был ли здесь санузел, а не узнавать это потом, когда у нас уже все раздолблено, да, и мы ничего не нашли. И слава богу, говорю, начался тихий час. И мы это увидели абсолютно в другом месте. Для меня вообще нелогично, потому что я, когда пришел на этот объект, я не знаю, что здесь было. Была здесь гардеробная, либо был здесь санузел. Да, я вижу просто факт ремонта. Я там его не производил. Еще один важный фактор, который я хочу донести до всех наших заказчиков и до всех зрителей нашего YouTube канала. Нанимайте на работу узких специалистов, не нанимайте мастеров широкого профиля. На своем примере я вам скажу так, я считаю себя специалистом широкого профиля. Я могу оштукатурить стены, выполнить электрику, выполнить сантехнику, произвести укладку плитки, напольных покрытий, сделать натяжные потолки, сложные натяжные потолки. Я все могу сам сделать, но... Если начать разбирать мою работу узкими специалистами, то каждый узкий специалист найдет в моей работе изъяны. Почему? Да потому что узкий специалист оттачивается только по своему узкому направлению, и он от начала и до конца знает все процессы. Я, как специалист широкого профиля, не оттачиваю навык вот в этой узкой специализации, я это делаю достаточно поверхностно. И поймите, когда к вам приходит специалист широкого профиля, он оказывает вам вот такую услугу. То есть он вам собирает сантехническую сборку, исходя из своего опыта. Вот он зашивает плиткой, дальше вот такой участок, который мы закрываем декоративным элементом, сверху у нас висит водонагреватель, и все как бы хорошо. До тех пор, пока не случится вот такая ситуация. Сантехническая ниша должна быть обозрима. Но... Как можно понять, что она должна быть обозрима, если ты выполняешь работы, которые идут в широком профиле? То есть ты выполняешь все работы, ты делаешь и декоративные, и инженерные, такого не бывает. Вы поймите, каждый человек учится на своих ошибках. Сколько нам надо было совершить ошибок для того, чтобы прийти к тому, что сантехническая ниша должна быть обозрима? Поверьте, мы раньше так зашивали в пластиковые лючки, мы также раньше ставили вот в такие вот маленькие участки, куда голова не влазит. Я хотел туда засунуть голову для того, чтобы посмотреть, откуда бежит. В итоге я туда смог засунуть телефон, и то я до конца не понял. Но на ощупь я нащупал, где есть протечка. Так вот, суть в том, что электрику должен выполнить электрик. Да, это будет дороже, чем работа мастера, который выполняет весь цикл работ. Да, это будет дольше, потому что... Вам теперь всех узких специалистов надо завести по очереди. Но это будет правильный процесс, это будет грамотный подход. И на выходе вы получите качественный результат. Вы получите, возможно, одного специалиста, который будет отвечать только за свое направление. И в случае любой вот такой ситуации вы можете обратиться к этому человеку. Если он понимает то, что он делает, он придет к вам и устранит причину своей ошибки, которая у него возникло друзья надеюсь данный видеоролик для вас был ценен не каждый поймет смыслы которые я доношу и ничего страшного возможно с 5 с 10 или 20 раза до вас это дойдет но кто-то не увидит в этом материале абсолютно ничего и увидит какую-то раздутую историю но я делюсь с вами этим для того чтобы вы понимали насколько важно делать изначально все базовые работы грамотно чтобы потом не сталкиваться с последствиями, которые приходится решать уже по готовому ремонту. Люди сейчас там жить не будут. Это теперь очередная переделка. Ну а с вами как всегда был Максим Муромцев и компания Natan Group. До новых встреч. Пока.